Хэллоуин в России празднуют уже не первый год. День Святого Валентина вообще стал своим праздником, как и Китайский Новый Год. Недавно в нашей стране даже стали отмечать День Благодарения. К чему приведет эта тенденция и почему Россия перенимает именно зарубежные праздники? И что в этом плохого и есть ли в этом что-то плохое? Сегодня мы в этом попробуем разобраться. Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и моего ведущий Роман Полинсков, и я Виктория Новикова. И сегодняшняя наша тема – это зачем нам нужны зарубежные праздники. Первый герой, которого хотим представить, это Константин Новиков, организатор праздничных мероприятий и аниматор. Константин, как вы считаете, почему зарубежные праздники так популярны, а наши нет? Ну, я хочу сказать, то, что мы замечательный, умный народ живущие в много... многонациональной России, у нас очень много своих праздников. И их стоит развивать и вводить в массы, нежели чем перенимать вообще зарубежные праздники. 23 февраля дамы показывают нам, мужчинам, как они ценят нас. 8 марта мы показываем дамам, как мы любим их. Зачем нам Хэллоуин? Ну, пусть он будет. Кто отмечает и любит этот праздник, пусть отмечает где-нибудь там у себя на закрытых вечеринках или... Ну, те, кто любят этот, этот праздник. А нам, нам надо вводить свои праздники. А почему? Можно придум, придумывать их даже. Мы умный народ достаточно. Ну да, российскому человеку только дай повод отметить что-нибудь. Но все равно, почему вот все больше и больше идет тенденция к западным праздникам? Может быть, лень, потому что работать но мы над же умный, тем... Рабо народ. Ну, умный, но может быть в чем-то и ленивый. И лень как раз в том и заключается, чтобы... Uh, не размышлять, как широко праздновать свои праздники, которых у нас море. А есть уже зарубежный праздник, вот его и отпразднуют. Uh -huh. А быть, есть, uh, может, такое мнение, то, что зарубежные праздники более популярны, чем наши, потому что название что-то, ну, как-то коробе можно так сказать. Вот День Святого Валентина или День Петра и Февронии? Может быть, и в этом. Но я бы отмечал День Петра и Февронии, uh -huh. <laughs> чем, чем День Святого Валентина. Не знаю, мо можно и название тоже, под, над названиями подумать наших праздников. Мы же меняем названия праздников. Можем мы тоже сделать это с другими такими же. Ну, вот Не Петра это и Февронии понимаю, Февронии сделать. День семи любви и верности. А ты в курсе, то, что он назывался раньше, День Петра и Февронии? кто такие, там я церковные вот эти, ну, это да. я просто говорю, там, диалог такой возможен быть, там, это церковные какие-то, о, церковь, нет, вот, может, возникает, поэтому... да, зачастую возникает такое мнение, что э, в такие праздники надо обязательно сходить в церковь, поставить свечки, а если мы будем преподносить это совершенно по-другому и в средствах массовой информации тоже доносить людям про это, то мы сможем достичь своей цели и праздновать свои праздники. Вы констатин как организаторного праздников насколько часто вот, празднуются именно всякие Хэллоуин и прочие там День Святого Патрика, и насколько часто празднуются наш какие-то национальные праздники? Я имею в виду на уровне сбора каких-то артистов, массовых. Ну, на самом деле, Хэллоуин и зарубежные праздники, они всегда отмечаются широко, и как дети, так и взрослые с удовольствием в этом принимают участие. Но еще раз подчеркиваю, если мы будем на первое место ставить наши праздники отечественные, мы точно так же их будем отмечать. А не ли меньше у вас доход будет, если мы будем отмечать только отечественные праздники? Ну, здесь можно тоже по-разному размышлять, допустим, если есть какая-то определенная сумма денег, да, и есть подобные праздники, как зарубежные, так и отечественные, то на один праздник мы потратили какую-то сумму денег, на другой праздник, а если взять и оставить только наш праздник, то... Этих денег будет побольше и пошире, значит, получше можно отпраздновать. Зачем я смотрю, с какой стороны. Вообще делить твое наше. У нас вроде бы уже такое современное не знаю, время, когда нет такого. Что в этом все равно плохого? Зачем отделяться от других и закрываться? Ну, Я не вижу плохого ничего в зарубежных праздниках. Я вижу плохо в том, что мы не думаем над своими праздниками. А так Пусть они будут, лишь бы они не мешали нашим. Не затмевали. Не затмевали наши праздники. Хорошо, хочу представить вторую нашу героиню. Это Лилия Аглиулина, экс-солистка государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Лилия, какое вообще ваше мнение по этому поводу? И какие праздники вообще популярнее и любимые именно в народе? Зарубежные или отечественные? Мое мнение: я, конечно, оптимист. У меня стакан наполовину полон. И я хочу сказать, что совершенно наши праздники никуда не ушли. Мы также даже в Татарстане отмечаем массово Сабантуи, и все, и День города, и все. И там также присутствуют все народности, народные танцы, народные гуляния. То есть мне кажется, совершенно... Да, пусть будет этот Хэллоуин, и, и я считаю, нельзя зап что-то запрещать, потому что все-таки запретный плод сладок. Все, все равно это будут праздновать, но уже где-то вот... Лучше пусть мы это будем видеть, и потом Хэллоуин у нас не празднуется, как именно вот за рубеже. У нас это просто маскарад. Мы приходим на маскарад. Я сейчас, правда, не знаю, как приходят эм, в клубы, потому что давно их не посещала. Ну, просто люди одеваются в какие-то массокорадные костюмы и просто веселятся, танцуют. Мне кажется, это больше к этому. А ведь у них это действительно такой национальный праздник, они там, ну, какое-то даже, они там, изгнание духов, да, ну, вот я не до конца это все знаю. Но потому что они очень э, трепетно к этому относятся, очень глубоко, смысл глубокий. У нас это просто на уровне маскарада, мне кажется, и все другие праздники тоже. Потому что, возможно, в том, мы сейчас живем в том мире, который все быстро-быстро-быстро, и всегда хочется какого-то праздника, вот немножко уйти от всего, от работы, от учебы, и просто собраться с семьей и что-то отпраздновать. У нас Хэллоуин, мы, конечно, тоже с детьми иногда там одеваемся, там празднуем, но это, я не считаю, что мы празднуем, мы просто одеваемся, тыкву разрежем, да, там, свечку поставим, ну, красиво так вот все. Какое-то блюдо из тыквы сделано, блюдо очень полезные, причем из тыквы, тыквенное. Ну, я все-таки за наши праздники, я знаю, что они есть, и государственный ансамбль песни и танцы, то есть, и Сейчас, в последние пятилетие, наоборот, все возрождается, даже э, вот это 8 июня, да, июля, 8, да 8, июля. 8 июля, то есть мы тоже собираемся всей семьей, и действительно это такой вот прям национальный уже праздник становится Вот мне кажется, сейчас тенденция возрождения, и государственный ансамбль сейчас устраивает детские абонементы то есть они именно вспоминают ту программу, которая вот раньше был праздник и называется. Это деревенские посиделки, когда родители уходили из дома, и все собирались, играли в игры определенные, там тоже массовые такие мероприятия. Вот Мне кажется, все есть, и все намного больше будет дальше. Я оптимист, я знаю, что все будет хорошо. Да, Если... Но все равно, вот Хэллоуин отмечают, но в прессе были mm -hmm. такие статьи, что вот э, Хэллоуин вот, в Америке, он как там, идет традиция, вот это mm -hmm. все, у нас же просто этот маскарад, но ну, этот маскарад дошел до такой степени, что одна женщина уже в таком достаточном возрасте увидела всю эту толпу, и все, теперь этой женщины нет. То есть, э, такой толпой ее mm -hmm. давили, получается. Я про времени. это и говорю, что наши праздники, они добрее. А ну, этот... а как же да. Каледа, вот калядки тоже также наряжаются, ходят по дому. Если колядки проходят. <свят> все живы здоровы. А как среди а молодежи отмечают? Я, честно говоря, не знаю. Кто-нибудь из вас отмечают колядки? Гадают. Гадают, конечно, есть. <свят> угу. Девочки гадают, До 19, особенно в ночь на 19 января. <свят> Я сама с детства каждый год гадаю с карандашами на домавого, с волосом и с колечком на суженного. У моей подруги сбылось гадание, у меня пока еще нет. <гадание> ну ладно, посмотрим. Ну, ладно. девочки гадают, а парни чем занимаются? Дави. Ну я на самом деле не отмечаю в основном праздники. Я вот единственный национальный праздник, который я отмечаю, это Сабантуй. Угу. Вот с детства, потому что ну, он наш национальный. Мы его постоянно отмечаем, боремся, прыгаем в мешках. Ну это интересно, на самом деле. А Хэллоуин, День святого Валентина, ну я как-то холодно к этому отношусь. Ну а колядкам тем же самым. Я даже не знаю, что... Ты это никогда не будет. ходил, что ли, по домам, типа, давай мне конфеты там? Нет, нет, нет. Ну, это больше не все-таки. Только борьба. Только борьба. Только хардкор. Так. Еще, пожалуйста, да? Да, хотелось бы тоже сказать свое мнение по этому поводу. Почему-то у нас все, что а, написано, нарисовано на, на иностранном языке, оно считается модным. И такая, ну, проходит тенденция, а, что на самом деле а, для молодежи более эти вот а, праздники, которые зарубежные. Хэллоуин а, это те же самые калятки, как мы сказали, а, День святого Валентина, аналогично а, День Петра и Февронии, да. Вот. И суть в том, что. Но да я даже не знаю, как от этого уйти. Мне кажется, просто нужно сделать модными наши праздники. Угу. Вот. Как-то в это больше, да? Например, вот, ну, я, я помню даже в своем детстве. Это же так здорово, когда мальчик тебе признается в любви, дарит тебе эту валентинку. Ну, угу. почему у нас такого нет? Почему у нас таких традиций нет именно для а, более молодого возраста? Вот, вот такое вот мое мнение, как бы. То есть делать то, во что веришь. Получается, наша молодежь не верит в наши праздники, им ближе именно вот этот вот а, зарубежное, да, вот что-то такое. Как я понимаю, наше мировоззрение нашего государства, нашего народа, оно фатально просто изменилось, менялось два раза. Первый раз это, получается, 17-е годы революция, то есть падение царского строя. опять же мы утеряли какую-то свою национальную идентичность менялись какие-то традиции, появился Советский Союз, у него появились свои традиции, и потом перестройка, опять же все падение. И вот э, дабы заполнить всю эту идеологическую пустоту, то есть для народа, то есть то, что вот мы опять потеряли какие-то традиции, и пришли вот эти западные праздники. Они на время заполнили, они не так популярны на самом деле, как, например, купание в проруби, тот же самый Сабантуй. Все-таки это более народное, более любимое у нас Сейчас идет большая критика вот всех этих праздников. И я думаю, что спустя некоторое время они или исчезнут, или просто отойдут на второй план. Вот как бы ближе к этому все стремится. Это как временная мода такая. Ну, да, все, все просто поменяют. Валентинки на ромашке. А почему бы и нет? Хорошо, как раз вот мнение Тимура Зибарова нам будет интересно, как аниматор с хорошим уже большим стажем и поэт. Тимур, ваше мнение по этому поводу? Что касается того, что Зарубежные праздники уже захватили ну, какие-то наши, так сказать, настроения определенной аудитории. Зарубежные праздники они лучше раскрученные, они как-то харизматичнее, ярче. Какие яркие замечательные костюмы вот на Хэллоуине, да? Даже face paint, смуки какие делают интересные. Девочки там фотографии в Инстаграм выкладывают, кто-то их там лайкает. Это как, такая мода, да. Это довольно-таки интересно. А, у Хэллоуина, на самом деле, очень много разнообразных традиций. Нужно брать только самые лучшие. Самые лучшие, интересные, потому что у них там тоже есть и гадания. Например, девушки вставали спиной, очищали кожуру с яблока как можно подлиннее, и бросали за спину себе. И жура падала. И в итоге она должна была попасть так, что получилось имя ну, будущего возлюбленного. Вот так. Также есть и другие там у них традиции. Ну, это лучше не использовать. Что касается колядок. Не серьезно? Что касается колядок, у Хэллоуина это trick трак Это трюк или угощение. То есть это пошло вообще от шотландцев, от кельтов которые потом эмигрировали в Америку. И уже в Америке это намного усилилось, потому что американцы, они, в первую очередь, наверное, коммерсанты. Они умеют подать. Умеют подать, умеют продать. Вот. Это яркий праздник, на самом деле. Интересный. Дело в том, что сейчас, вот, как говоришь, как молодой человек сказал, что, ну, скоро они уйдут. Ну, возможно, уйдут. Но они уже нам нравятся. Они нам уже близки. Все нужно брать в меру. Теперь, что касается Дня святого Валентина. Вообще он как ну, появился, да, по некоторым версиям. Был такой святой, который во времена правления римского императора Клавдия, когда тот запретил жениться, ну, в общем, на женщинах, да, потому что дело в том, что если мужчина женится, у него как бы меньше сил, и он хуже сражается. Это было во время войны. Вот. И был такой как бы священник. Валентин, который втайне их женил, вот мы ну, потом его за это серьезно наказали, как говорится, вот и потом это пошло, у нас вот День Святого Валентина, пошло, это, по-моему, уже с 1990 -го года у нас празднование, вот я даже помню, у нас в школе нам тоже говорили, давайте, пишите, Валентинки, мы действительно писали друг другу, там, кто больше наберет, О -о -о, молодец, молодец, Кто-то наоборот, огорчался. Вот, тоже, тоже хороший праздник. Дело в том, что зарубежные праздники они больше раскручены. Даже вот наши дети они лучше знают зарубежный праздник, потому что вот в школе на английском языке наверняка учителя рассказывают про Англию, про Америку, про их традиции. А лучший режиссер, лучший декоратор вообще на самом деле это фант — это фантазия ребенка. Ребенок может такого нафантазировать, что какие спецэффекты сравнятся вот и они как бы у хэллоуин интересно а потом они еще видят эти фотографии там да там не знаю э, фильмы про хэллоуин они же даже свои праздники красиво показывают вот фильм фокус фокус я вот посмотрел и впервые я прям увидел этот хэллоуин как это интересно красиво «Светильник Джека светильник Джека это такая тыква ну, там с интересной мордашкой. вот э, как они ходили трюк угощения. вот а у нас, ну, наши праздники, да, они есть. Они интересны, они замечательные, колоссальные. Дед Мороз чего стоит, да? Вот. Ну, как-то все-таки не так они раскручены. Ну, нету вот этой какой-то коммерческой жилки, что ли, я не знаю. Да, изюминки, вишенькам, как, как нравится. Вот. Если возьмем даже просто вот героев наших, да? Наших героев и зарубежных героев. Вот У нас у аниматоров самый популярный герой — это Человек-паук. Вот Кость, наверное, даже собрать, да? Человек-паук. Вот. Дело в том, что это положительный, хороший э, герой. Почему он ближе детям? Потому что это герой, который появляется у них ну раз в неделю как минимум. Потому что это мультсериал. И его переснимают, переснимают. И еще и фильмы тоже переснимают, переснимают. Сначала было, было три части с Тоби, -Тоби Магуайром, потом с каким-то там Эдди Гриффином, сейчас еще какой-то парнишка будет сниматься. Вот. А... Ну, у нас, у Илья у Илья нас такого нет. Сняли один раз фильм. У нас, у нас э, про Машу и Медведь хороший мультик, да, его сейчас. сейчас вот, вот совершенно верно. Сейчас по, по поводу Илья Муромца, Алеш Попович, Даприни Никитича. Дело в том, что э, это как выпускалось так штучно. Понимаешь, как одноразовый такой мультфильм. Он выпустился, дети посмотрели, ух, здорово, помахали немножко мечами. Но это Илья Муромец не приходит же каждую неделю каждую неделю к детям. Они посмотрели, запомнили просто. И, конечно, Маша Медведь, ты приходишь? Ну, Маша Медведь, согласна. Согласен. Маша Медведь, они интересные довольно-таки, да. И тут такая харизма у девочки, этой, которая... Маша и бедный Миш, который все это терпит. Я думаю, все-таки они вот это взяли тоже, молодцы, от американцев. Потому что у американцев множество мультфильмов, если вы вспомните, да. <связывая> том и Джерри, <связывая> <связывая> эти миньоны, да, вот эти гадкие. Дело в том, что сам по себе Грю он неинтересный герой. А там есть эти животные смешные миньончики. Они же всем создают настроение. И вот здесь тоже, как бы, есть такие второстепенные герои, которые на себе все, все держат. Ну и Маша, конечно, харизматичная. Я знаю, что насчет Машеньки, очень тоже спорный вопрос о том, что там, ну это тоже отчасти возвращает детей, что они как бы теряют какой-то культ уважения к взрослым, то есть Маша, она там да, вообще беспредельщица, привет, да. вообще она делает, что хочет, и, то есть, говорят о том, что такие мультики, тоже нежелательно вообще смотреть детям. Ну сейчас все мультики, по-моему, даже, ну погоди, уже разобрали, что оказывается, за это... Пропаганда такое... курения, да, да, да, да, пропаганда курения. вот это, ну, мне кажется, это уже не надо настолько углубляться, что ли погоди, Винипух. Да, что э, Винипуху он там... людей, да, В общем-то критика больше, конечно, скапливается на, на не Мы же, же добрые. Сделал тоже. Вот даже возьмем. Знаете, все прекрасно знают эту свинку Пепу, которая там на машине ехали, но не было у них ремней, пришлось дорисовать. Ибо они это не учат ничему детей. Какие они молодцы. Да. Не знал ничего про свинку Пепу, знаю прекрасно про мультфильм Спанч Боб, который раньше вот. Был прям популярен. Сам-то я смотрел только одну серию. Мне хватило то, что там они разрывались, даже что-то подобие крови там было видно. Это детям показывают. И дети, когда включал там я музыку Спанч Боба, но у меня была музыка Спанч Боба Они. О, спанч Боб, Сквер Пенс Спанч Боб, Сквер Пенс. Им этот герой нравится. Но это неправильно. И я родителям сказал, что на самом деле это не очень хороший мультфильм. Как бы не показывайте им, пожалуйста. Это только вредно для них. Да, да, да. Я, дум, я тоже так думаю. Ну, сказал мне мамочка. Вот. Ну, надо на самом деле любить свою культуру, свои, своих героев. Вот, как Константин говорил, да? Нужно в них вкладываться, их любить. Ну, и у западников тоже можно брать, учиться. Все хорошо, меру. Я так считаю. Хорошо. Меня зовут Елена. Я, бы хотел, я соглашусь с мнением Тимура. На самом деле, вот все это идет с Запада, действительно. У нас какая-то сейчас идет тенденция. Наверное, может быть, это с Петра Первого началось, что как-то открыть окно в Европу, да, посмотреть на других людей. Может, мы тоже хотим равняться, хотим как-то соревноваться. Какой-то такой вот идет момент, возможно. Ну, что касается, например, Дня, Дня Святого Валентина. Да? Этот праздник, ну, День всех влюбленных, у нас такого еще не было мне кажется. И поэтому каждой девушке приятно было бы получить какую-нибудь валентинку, какой-нибудь подарок. И я не вижу ничего плохого, если мы будем отмечать такие праздники. Но тем не менее, я соглашусь, что не нужно забывать свои, потому что у нас есть не менее замечательные праздники. У меня, то есть, вы ну, все знаете, что да, Татарстан, например, говоря о нашем регионе, очень, ну, такой многонациональный регион, очень много различных, не знаю, город студентов, да, много приезжих. Вот. И у меня, например, очень много друзей русских, хотя это тарка, да, но я с родителями празднуем Пасху. Мы, а также мы, наши русские друзья празднуют Курбан-Байрам с нами. То есть мы тоже не забываем и чтим традиции. Возможно, мы как бы не так ярко, но тем не менее мы поддерживаем. И хотелось бы, чтобы каждый человек не забывал эти праздники и тоже как-то присоединялся. Потому что наши праздники красивые, и они намного добрее западные. Я соглашусь, да. Поучительнее. Я тоже хотела согласиться с Тимуром насчет того, что идет приобщение к Западу. Но это идет с самого начала, с внедрения как раз э, с телевидения. Потому что дети открывают телевизор, что они там видят. Зарубежные фильмы, зарубежные мультики, которые пропагандируют им именно, именно зарубежные праздники, а не наши отечественные. Я не считаю, что в этом есть что-то плохое. Потому что, например, почему мы не отмечаем День Петра и Февронии, а отмечаем День Святого Валентина? А потому что никто не отмечает за границей э, День Петра и Февронии. Все отмечают 11 Валентина и мы просто хотим быть похожими, мы не хотим отличаться от других, мы хотим, ну как бы вот все отмечают так, все отмечают 11 Валентина, мы тоже хотим отмечать именно этот праздник. А почему бы не стать индивидуалистами, делая так, чтобы на нас сравнялись, а не мы на них? Ну потому что а, никто, все равно никто никогда не будет, ну я не считаю, это, что кто-то начнет отмечать за границей а, день Петра и Февронии, потому что 11 Валентина отмечается уже столько лет, и как бы, ну это уже приобщилось, и нам тоже хочется приобщаться к Западу, после развала СССР мы как бы стремимся к поэтому до сих пор идем. и как бы мне кажется сейчас как раз тот момент, когда уже молодежь она одевается как за границей, как, как одеваются американцы мы, ну, как бы, мы у них перенимаем практически все там стиль поведения стиль одежды ст... ну вот те же самые праздники и как бы я не считаю что на самом деле это плохо главное чтобы ну, как, бы, как раз иметь золотую середину не перегибать, оставаться все равно в душе, что-то свое национальное хранить. Еще я не хочу, я хочу не согласиться с Лилией в том плане, что она сказала то, что за границей мир Хэллоуин они знают. А, а, но ну, об этом празднике они отмечают. Это не просто как наряд, они не просто так приходят, а вот просто, ну как бы, вот знают, там какие-то, ну, ритуалы делать и так далее. Я как раз недавно смотрела передачу про Америку, и там как раз говорилось про Хэллоуин. И там говорилось о том, что американцы даже не знают, откуда пошел этот праздник, про что он. Для них это просто как раз костюмированная пьянка. То есть это просто массовая костюмированная попойка. То есть, ну как бы... Изначально они даже, вот, если остановить какого-нибудь американца, ну, провести соцопрос, они вам даже не зовут, откуда пошел этот праздник, и вообще к чему он, и для чего? Вот. Ну, я тоже с вами не соглашусь, потому что мы, мы опять-таки, вы видите это в телевизоре, узнали, услышали, и мы как бы все оттуда берем, да, это правильно, но я не думаю, что это все абсолютно. А я говорю про большинство, там как раз подходили к мне людям. Мне жалость, что да, они не знают очень... своих праздников, Встретишь ты, ты знал, что это русский праздник? Да, русский праздник. Никогда не буду больше Ни в коем случае. Ну и, конечно же, насчет вот, конечно, наследует... Вот этот год будет год кино. Я надеюсь, что вот, как Тимур сказал, что будет намного больше сниматься наших, вот именно героев, которые вот... Продолжите, да. про год кино, да? будут сниматься наши герои, но зарубежно будет сниматься раз в шесть больше. В 2016 году выходит э, «Бэтмен против Супермена», э, если не ошибаюсь, «Мстители», «Дэдпул». Герой очень неоднозначен. Сумасшедший маньяк с чувством юмора. идите детям он обязательно понравится. И он понравится, но благо, по-моему, аудитория всякие плюс 18. А, ну плюс тогда... 18, потому что дело в том, что даже в трейлере там есть ненормативная лексика. Там, в самом конце, даже когда он пистолет к себе приподнес. Отличный день! Ну и, и говорит нехороший. короче. Ну, вы знаете, вот поспорить можно с вами насчет фильмов американских. Там все-таки есть достойные фильмы, очень много их. Так, я наверное, говорил, что они плохие. А, нет, нет, нет, да. Только не сравнивай Дэдпула и зеленую милю. Нет, я ничего не сравнивал. Просто да, есть фильмы немного отрицательные, но они на самом деле свои изюминка, Они прикольные, смешные. Но вот если взять наши фильмы современные, которые снимаются, ну что они снимают сейчас? Они снимают от отвратительные фильмы, там постоянные шутки про экскременты, про половые органы, ну вот в фильме про Enjoy есть такая получается студия, они с Comedy Club Production вроде работают. А, в итоге вот эти фильмы, они заполоняют все вот это, они делают какие-то ремейки непонятные, в итоге нет никакого нормального контента. Вот смотрите, тоже такой вопрос. Как вы считаете, в том числе и зарубежные праздники, и вообще зарубежная какая-то культура, насколько она действительно развращает молодежь? То есть, ладно, можно говорить о каких-то уже устоявшихся умах, а вот о, о, о подростках, которые это смотрят, и они не захотят, они это все равно посмотрят. То есть, что с этим делать? Так, ну это все-таки зависит от человека, от воспитания. его воспитания, э, от его мировоззрения. Ну, вообще, это выбор внутренний выбор каждого что ему брать от этого праздника для себя. Если тебе от этого праздника весело, фотографии с этого праздника тебя радуют даже, ну, спустя какие-то годы, да, там, посмотрел э, в своем альбоме, какой веселый, красивый, яркий, там, да, замечательной компании, то, если тебе это нравится, ну, пусть это будет твое, пользуйся, пользуйся этим. Вот, но других там не надо, как бы сказать, агитировать. Если, если нравится, как говорится, насильно мил не будешь. Нравится, ты, ты пользуйся не нравится, не пользуюсь, соответственно. Вот. Надо любить и наши праздники, но от, от, от зарубежных тоже э, не, не, от, не откажешься. Главное, чтобы была голова все-таки на месте. И чтобы не были мы тупым управляем стадом. Ну, а все, насчет Дня Святого Валентина. Вот, не кажется, что есть такой скрытый смысл, что вот, э, день всех влюбленных, но у кого-то нет, допустим, пары, кому-то не отвечают взаимностью, то есть получается то, что вот у нас все хорошо, мы этот праздник отмечаем так роскошно, а ты такой лошара, сиди дома. Ну, дело в том, что если человек захочет расстроиться, он найдет причину расстроиться. Вот. Многое зависит от наших мыслей. Даже есть такой замечательный фильм ⁇ Секрет ⁇ наверное, все слышат про него, да? То есть так она вселенной создана, если ты думаешь о хорошем. Ты хорошо к себе и притягиваешь. Если думаешь о чем-то не очень хорошем, соответственно, не очень хорошая твоя жизнь и приходит. Есть такая фесня замечательная у групп у «Елки». «Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в жизни нет такого, что не подвластно не было бы нам». Вот. Ну, на, на самом деле, да, мы сами, как бы сказать, а аккумуляторы э батарейки э в своем пульте жизни. как какую кнопку нажмем, такая и будет включаться. Вот. Что касается того, что в интернете там всякие зарубежные вещи, ну, не смотрите на них. Выбирайте то, что вам нравится, то, что вам ближе, то, что вас не развращает, то, что вас, наоборот, возвышает. Вот. Есть замечательные книги у американцев, их можно почитать. Слышали про Дэвида Грегори Робертса? «Шантарам». Да. Книжка замечательная. Я прям прочитал, ну, не скажу, что сразу же, ну, не 10 читал. Ну, интересная книга. Прям я в Индию влюбился. До этого, как бы, я. Индия, там это я помню, там все танцуют, пляшут, ружье, ружье там тоже танцуют вместе с ними, как бы. Ну, так, такая шутка есть, типа, про индийское кино. Вот, а на самом деле так красиво все описано, и жизненный путь человека, и его лишение, его победа над собой. Этому надо учиться, и у наших писателей. У наших тоже есть, конечно, хорошие представители. Мне вот Акуни нравится, вот очень интересно. раз Петрович Фандорин, как, как он это все расследует. Я иногда даже думал, не начать мне заикаться и не сделать мне себе седые брови, чтобы быть похожим на него. Нефритовые четки, они у меня думаю, лежат, хотя, да. Вот. Ну, хорошие у нас представители есть. Нужно равняться на лучших, Может, так рассказать? скажем. Да, все. В интернете много постов о том, что делятся люди на тех, кто в день 14 февраля гуляет со своей второй половиной, и тех, кто сидит дома один и скучает. На самом деле, Валентинку, я считаю, можно просто отправить своей маме или своей сестре, брату. Это повод признаться в любви также своему педагогу или просто другу. А вообще, что касается праздников, все дело в рекламе на самом деле. Если также рекламировать национальные праздники, то на них придет много народу. Вот издревле исправляли люди национальные праздники, они были связаны с началом и окончанием земледельческих работ, со встречей, с проводами какого-то нового времени года. Масленица. Это, да, вот Масленица самые популярные у нас справляют это весны. Ой, встречи весны, провода зимы. Например, зимнее, летнее солнцесостояние это Иван Купалы 6 на 7 июля, и Калятки, 6 на 7 января. В последнее время я все чаще замечаю, что пиар идет, раскрутка в интернете, потому что нужен повод для того, чтобы людям встретиться, чтобы организовать, провести какое-то мероприятие, и поэтому проводятся даже и такие праздники, как колятки Масленица, Ивана Купалы — в тот же день Петра и Феврония. И я считаю, это очень здорово, и нужно это вводить в массы. Ну, какой у тебя любимый праздник? У меня любимый праздник это, скорее всего, Масленица, потому что мы вместе с семьей печем блины, идем на гуляние, на санках катаемся и сжигаем чучело, чучело да, вот. Также Иван Купал мне тоже нравится. Мы прыгаем через костры с друзьями. Как-то было такое, что мы сами себе плели венки, надевали, ну, шили сами себе такие белые э, платья в, ну, mm -hmm. да, в пол. И в сорок, на берегу прямо сделали костер и прыгали через него. Нужно загадывать желание, отбрасывать все плохое, и тогда все, все хорошее оно сбудется, а все плохое уйдет. Вот, посмотрите, какие замечательные, добрые, и как уже было исполнено, все <смех> <Друзья, смех> зависит от нас самих. Друзья, каждому, вот 14 февраля, как говорят, есть повод признаться в любви или там высказать свои чувства к человеку, почему это нельзя сделать 13 февраля, 15 февраля, 31 июля, в другие дни, почему? Что касается также и Дня Благодарения, да, почему нам, если... Мы и решим, как американцы, собраться да, в какой день, благодарить там, Бога, друг друга, да, то есть Всевышнего, друг друга. А почему на самом деле нам каждый день не благодарить? Сели за стол и поблагодарили там, да, того же Всевышнего, своих родных, близких, что они у вас есть, что они такие замечательные. Ну, как бы, Опять-таки, это наш выбор. Это нужно брать в привычку, что ли. Побольше хороших привычек. Поменьше плохих привычек, побольше хороших привычек. Что касается вот, Ивана Купалова, девушка сказала, там, калятки, да, тоже. Вот дело в том, что мы на базе отдыха бережок, на который уже два года подряд, там, я являюсь старшим аниматором в этом году, еще не знаю, посмотрим, мы делали праздники и Ивана Купалы, и День Нептуна, и Хэллоуин. И все детям нравилось. И то, и это, и третье. Вот. Действительно, как подать? Как подать? А почему еще детям нравится Хэллоуин? Почему еще мы знаем хорошо Хэллоуин? Мне да? праздник на самом деле интересен. Я даже когда э, наряжаюсь графом Дракулы, э, прихожу к детям, мне самому это нравится как-то. И, и вижу, что у детей тоже глаза горят от того, что ну такой яркий праздник. Они тоже красиво наряжены. Вот. А мы вот в том году даже сделали, помимо Хэллоуина, еще по экранизации «Мастер и Маргарита» «Балу Сатаны» сделали. То есть вот, Блогаков же написал «Мастер и Маргарита». Там как раз-таки, вот, можно сказать, описан как бы Хэллоуин в какой, какой-то какой степени. Просто без некоторых моментов и без такого названия. Но ну, вот мы так проводили. И если у нас э, в 2014 году в основном наряжались дети и Аквагрим просили сделать только дети, то в 2015 году у нас очередь уже стояла и из детей, и из родителей. Они и детям делали, и себе делали. У меня замечательный э, аквагример сидел. Она устала за эти три часа, пока она это делала. А, а деть, дети разрисовались, потом мы шли по домам, как колядки, можно сказать, сделали вот это трюк или угощение. Вот, нас везде, в принципе, хорошо встречали. Конфеты детям давали, еще что-то, еще что-то. Мы потом это аккуратно всем раздали. потом у нас был, ну, танец там и Хэллоуин. Вот таким вот образом. То есть, как подать на самом деле? и вообще все воспитание наверное нужно начать с себя начало себя воспитать а потом уже воспитывать детей потому что не воспитая себя невозможно их потому что они все перенимают они сами все смотрят какие у тебя традиции какие вот очень хорошо что открываются каток тюбинг, лыжи, это все тоже какая-то традиция, вот выходить вместе, встречаться вместе. Потому что действительно очень редко получается даже встретиться с друзьями, потому что все работают, все бегают, все не на одной, на двух, на трех работах. Может быть, где-то государство нас даже загнало в это, да? Каждый хочет хорошо жить и каждый хочет хорошо зарабатывать. И, конечно же, вот эти вот походы в театры, походы в какие-то... На каток это тоже стоит финансов, и это тоже нужно откуда-то из бюджета брать. И поэтому мне кажется, все будет у нас хорошо. И мы идем к этому, понимаете? Потому что сейчас оно возрождается, да? Ведь мы уже об этом говорим, и значит, уже на шаг ближе к этому подбираемся. Конечно. Совершенно верно. Дай бог, чтобы мы это, до этого дошли. Но как я думаю, что российский народ самодостаточный, на мой взгляд. А у нас достаточно собственных праздников, и если что, наш российский народ найдет повод отметить. На этом все, друзья, наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание, большое спасибо нашим гостям, которые пришли сегодня к нам в студию. Мы смотрели ток-шоу «Твердый знак», мы ведущие были Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. Да. До следующей недели, мы с вами опять увидимся. До свидания, удачи вам.